В импровизированной студии национального курса активист Дороселя Джумбар. И сегодня на связи у нас представитель НОС Татарстан Грифуллин Равиль. Добрый день, Равиль. Здравствуй, Джумбар. Рад тебя видеть. Наконец-то мы с тобой познакомились. Я все время смотрю на тебя. Вижу тебя. Спасибо. Молодец. Равиль, такой вопрос, вот с, людьми да. работ, с, с людьми работаешь, встречаешь непонимание, вы опытный активист, опытный пикетчик, поэтому хотелось бы от вас услышать, как донести информацию до людей, чтобы они поняли, может быть я что-то не так объясняю? Ну тут все просто, берешь и делаешь, и личный пример, вот и все. Других, других вариантов донести до людей… Не существует. То есть э, люди подобные, э, какого, сложилось такое за последний, ну в традиции подобных граждан есть такое, показываешь своим примером. Сделал, посмотрели плоды, присоединяются, делают. Других вариантов нет. Мы тоже сейчас с вами, Жубар, здесь находимся, потому что мы увидели, что определенный... Э, люди, которые покажут своим примером и мы присоединились точно так же. Своим примером стоишь на пикетах, показываешь поясняешь, что происходит, личный пример и, конечно же, нужно делать усилия в этом направлении. То есть нужно делать лучше, чем ну, нужно делать это так. Хорошо, но вот, э, все равно как бы э, непонимание жесткое и очень много вопросов э, интересуется, что, как, зачем, почему. Вот хотелось бы от вас, чтобы вы как бы объяснили, для чего это нужно вообще, для чего эти активисты, национально-освободительное движение. Для чего это нужно? Чтобы выжить, дорогие друзья, только выжить. Для того чтобы э, как сказал э, э, э, батько, батька белорусский, вот он сказал, что так как они потеряли четверть своего населения, так как активные, активные боевые действия находились на территории Белоруссии, э, то э, вот это проявление э, защиты, оно ну, необходимо сплачиваться, перед общими вот этими э, по, опасностью, которые сейчас у нас есть, и она у нас ощутима. То есть то, что падает социальная, э, социальная вот, социалка у нас падает, и то, что люди становятся жить хуже и хуже. Но живут люди только те, которые приспособились и э, начали собирать дань, только эти граждане начинают жить хорошо. Остальные вся... Вся масса граждан, она живет хуже и хуже. У них прав все меньше и меньше. И с, ну, с этими ситуациями, которые у нас сейчас происходят, мы видим, что власть имущие, они затягивают гайки, они делают то, что вилят э, э, какого, их заоке, заокеанские заказчики. То есть э, мы видим, что борьба, которая ведется с нами, это... Это не просто так, какой-то жребий какой-то. Нет, конкуренцию нации никто не отменял. На протяжении 60-70 лет нас убирали из оборота, из понимания вот, это, вот эти термины, конкуренцию нации, отечество, чувство собственной значимости, вот эти вещи убирали. А у людей развивали... Да такие вещи как потребительство и все остальное но это все не случайно есть такое сейчас я вам процитирую вот эти вот вещи сейчас одну секундочку прошу прощения я я готовился к вашему к нашему сейчас ну, репортажу и тут на самом деле идет борьба не не просто как каких-то а каких-то кланов, а идет видовая борьба, и она основана на том, что как социалистическая или капиталистическая форма управления, вернее, не управление, а, ну да, управление собственности. То есть собственность, все вопрос собственники. Кто собственник? Или коллектив, народ вот этого, вот этой вот этой территории или определенные уз, узкая узкая ну, узкой элит так называемый. сейчас мы это и с вами замечаем дорогие друзья сейчас э, э, собственники это определенный маленький как количество граждан которым не наши э, не наши граждане а граждане других государств они здесь э, и делают заказ и они это делают профессионально и они это делают э, на протяжении долгого времени систематически и планомерно внедряя в наше общество определенные, определенные понятия, такие как свобода совести и все остальное но сейчас я вам про прочитаю, вы просто поймете э, вот у меня знакомый один есть он так называемый юрист как-то ну, такое, как это, и он попал под влияние э, вот этого э, международного э, прав человека, как-то так, ну, хартии харти свободы человека, ну, ну, неважно, короче. Но и тем не менее, вот э, словами Олега Березового, вот я вот хотел бы, вот так, например, свобода слова, то есть то, что ратует капиталистическая система, это свобода слова, она... Э, распространилось как дает слово, слово, дает я прочитаю так например и свободу слова сделали свободу распространения лжи свободу совести исказили до атомизации индивидумов отказавшись от норм народов ну, э, свободу совести они исказили до а атомизации то есть каждый индивидуум высе индивиду личности, все такое, не, не как коллектив, а вы все такие индивидуальные, и отказавшись от норм от норм народов, частью которых они являются, то есть вот эти вот, то есть они себя отделяют от, от народа. и свободы нужды они сделали принцип потребительского общества, а из свободы страха, свободу от наказания для ищущих э, имущих слоев населения то есть вот э, они защищают свою э, с, свой образ жизни эти люди внедряя в наше общество вот эти вот э, вот эти вот свободу слова свободу от страха э, свободу ну, вот все, все свободы, вот, которые вот они э, говорят и поэтому э, идет борьба не на жизнь а насмерть смерть и кто вот этих вещей вот не видит, они просто как-то, ну, не... ну, нашему человеку нужно просто разобраться один раз, и он поймет, что происходит. Вот я как раз это и сделал, просто разобрался, почему это все происходит, из-за чего, что им не нравится у нас, и что какого. И когда вот с этой точки зрения посмотришь, вся наша жизнь, она основана на том, что с какой точки зрения мы смотрим на те или иные вещи. И вот если смотреть с точки зрения вот с этой, именно с точки зрения конкуренции наций, вот, вот эти вот, э, э, вот эти свободы, отношение к собственности, то сразу становится понятно, э, что от нас хотят и что мы можем противоставить этому. Вот. Да. Ну, людям запудрили мозги сильно, непонимание прям жесткое. Да, и, э, Равиль, хотел бы, да. хотел бы, чтобы вы прокомментировали, э, почему дело в нашей Конституции а? и как она может э, поспособствовать нашему суверенитету. Вот прокомментируйте, пожалуйста. Конституция – это основной закон, это то, от чего отталкиваются все, все нормы, все, все законы нашего государства. В нашем государстве, как я сейчас связать с тем, что было сказано ранее, это отношение к собственности, собственник, кто собственник. И в нашей Конституции сейчас собственники являются, в нашей Конституции есть такое, такое недоразумение, что наши собственники... Не могут быть гражданами нашей страны, только могут быть собственниками иностранные предприниматели. И вся государственная машина, она работает против коренных жителей этой территории. И сейчас вот наше движение, ценнослабительное движение, она говорит о том, чтобы собственниками на нашей территории стал народ. Об этом мы на протяжении 7-8 лет активно уже говорим. И вот я сейчас хотел бы вам показать несколько плакатов. Не так, чтобы а, что. я вот готовился. Вот к ну, вот, вот так, такой плакат. Нужны чистки пятой колонны во власти. Это то есть те люди, которые мешают э, продвижению вот этих вот наших интересов, эти граждане, они там существуют те люди, которые соблюдают интересы, имея двойное гражданство от э, тех стран. И они действуют все по закону, по своему закону, где они где живут и где у них собственность. И второй, второй такой плакат, я вот тоже приготовил, это выход там, где вход голосования. Сейчас... Э, 22 апреля должен был быть референдум по изменению системы на от внешнеуправляемой на, на суверенную. Вот эти, те, которые находятся в пятой колонна так называемая во власти, она всеми доступными им способами, она это провела, она отменила вот это вот право народа на самоопределение. Она также убрала о том, что люди, определенные люди, основная масса граждан отказалась от этого суверенитета. 22 числа она не вышла. И поэтому видят, что наши геополитические враги, они видят, что, что происходит. И они и на этой, на этой же волне, и просто взяли, и отменили еще и 9 мая празднования великой отечественной победы в Великой Отечественной войне. Вот, вот что они дожимают, вот эти так называемые представители э, власти. Что кто, таки, кто такое власть? Власть это представители собственника. Они представляют интересы тех, кто платит им деньги. Вот, вот что такое власть. И поэтому... Э, э, на протяжении вот этих вот, того времени, как действует вот эта вот конституция, принятая нашим народом ошибочно или не ошибочно, мы видим, что э, по всем пунктам, социальный, э, какой, экономический, э, здравоохранение, оно все, э, все ниже, ниже, ниже, ниже планка. Единственное, что помогает это то, что ручное управление, ручные законы главы государства, который э, услышал наши, э, нашу поддержку, то есть его слова, он всегда говорит, говорил, что без поддержки народа сделать ничего невозможно. И народ это услышал, собрали э, больше двух миллионов подписей, и, и, и эти подписи они дали э, основание главы государства, чтобы он назначил референдум, он назначил, но пятая колонна, она не просто так, как какие-то определенные, а система, она настроена на то, чтобы все, все проявления э, э, народа на то, чтобы поменять собственника, она сработала, и мы видим, что вот эти вот все, э, все события, которые происходят, они как раз направлены на то, чтобы народ не... Э, не включился и не взял власть в глаз свои руки. Вот. Равиль, еще хотел да. бы, чтобы вы как бы прокомментировали, У -у -у. А для чего собираются подписи под коллективным заявлением? Для чего? Я же сказал же, чтобы мы стали собственниками на своей земле, чтобы мы давали Заявку нашим властям, чтобы они делали все для нас, не для власти имущих олигархов а определенной кучки, маленькой кучки. И на самом деле, вот вы сейчас сказали, там э, недопонимание. Нет, дорогие друзья, понимание есть. Недопонимание они только определенно сконцентрированы в том месте, где находитесь вы. Чуть-чуть только, это все. Этих людей немного, их мало. Мало, я вам говорю. Так как я все время хожу на пикеты на протяжении семи лет каждый день по, по всей стране по, в прошлом году весь крым объездил а в этом году а, вот уже а, 6 месяцев нахожусь в москве каждый день видео вот эти вот граждан их немного они просто горластые вот и все и нам и кажется что их много нет их хватит ничтожно мало Мало. Они просто орут, и все, и брызгаются и слюной, это плюются. Боты, вот эти в интернете, которые есть, их мало вообще. То есть реально, то есть когда вот, ну, вот э, из-за этого карантина, который сейчас вот у нас есть, вот, э, глава государства сказал, сидите дома, сидите в интернете. Сейчас сделаем вот эти вот выводы. Берем, работаем в интернете, э, репостим э, ролики, Федорова или там, я не знаю, Максимова, Максима какого, ну всех, хоть, хоть кого, всех национально ориентированных граждан, включая даже Соловьева, он тоже в последнее время, или вот сейчас вот еще одна какая-то вот барышня сейчас мне сказали, как ее зовут ну не знаю, ну много кто начинает просыпаться и видеть, что происходит, ну услышал, просто проанализировал, и... Так вот, я э, на протяжении вот этого месяца, даже больше чуть каждый день вот эти репосты и все остальное, я просто смотрю, кто отвечает и кто делает. Их вообще чуть-чуть, их там вообще, пфу, это какое, их мало, блин. Да, конечно же, у них есть ресурс, у них там есть как-то аппаратура, настроенная на то, чтобы давать репосты, аппаратура настроенная на то, чтобы как-то коммуницироваться с друг с другом. Они за счет этого выигрывают, как бы, ну, может так показаться, но против правды они ничего не делают, они говорят, вы дурак, Федоров там, это какого, э, служит этому, как его, его, его рыжему, как его. Чубайсу, э, э, вот он от Чубайса, ну и все, то есть вот такие вот, А когда говоришь по существу, что э, профан, плато, этот, какого, э, проценка с бородой, он не может даже на маску нацепить, и у них нет ничего. Что у них вот в этой поликлинике, вот этой клинике больше 20 человек заразилось, и что по статистике больше 60% идет заражение в поликлиниках, в больницах, ну просто никто как вот этих, как у, ну нет, то есть... Та борьба, которая идет в интернете, это для, э, за, за тех людей, которые пришли первый раз, и они смотрят, кто, кто победит э, в, в диалогах. Вот и все. То есть э, вот этих ботов, они их страницы, например, если ВКонтакте возьмем, то их страницы организованы буквально 2-3 месяца, полгода тому назад, и все. Вот у них свежий, нет живых людей. Одни такие вот лайки, вот этот украинский, Блогер, который сидит, там, вот у него там несколько компьютеров, и он сначала там сидит, там, там сидит, и вот туда-сюда перекидывает, и все, а их сразу видно. Одни и те же тезисы и все остальное, что Путин – это царь, и все остальное, то есть ну, такие. И вот сейчас, дорогие друзья, в завершении, хотел бы еще сказать, здесь в Казани, тоже вот эти граждане, они активизировались и тоже нападают на нашего нашего главу Татарстана, и тут тоже, так как он поддержал вот это голосование, вот они на него сейчас кидаются все, хотят его тоже в отставку сейчас, Миниханова в отставку и все остальное. Вот, вот, вот, вот что происходит. они просто тезис какие-то бросают, какие-то сумасшедшие, которые не разобрались люди, они это подхватывают, что вроде картинка какая-то и все, и в итоге они все, так как мы видим, что если человеку не пояснить, что что происходит, то он поступит ровно так же, как как делает им, как продиктует им пропаганда. И наша задача выводить людей из из этого морока, из этого непонимание что мы находимся в правовой системе что собственники кто является собственником и собствен... власти это представители собственников Но когда так говоришь они начинают понимать что происходит вот. и, и и поэтому голосование которые люди собирали подписи под это голосование оно говорит о том, что надо менять собственника, надо менять собственник заказывает музыку, в чьих интересах она дует. Вот это как играет музыка. Собственники сейчас, иностранные предприниматели, которые зарабатывают территории, вся государственная система работает на них, включая центральный банк и все остальное. СМИ. Ну все-все а если будет собственник собственник и у нас это какого, в наших в наших э, в нашем бланке требований там как раз говорится о том что в исключительную собственность многонационального народа россии вот если вот этот пункт сразу проходит у нас то то все мы становимся хозяинами, и мы будем говорить э, что должны вещать сми мы будем говорить о том что э, как нас должны лечить мы будем говорить, сколько нам должны давать пенсию. Мы даже будем говорить о том, что сколько квадратных метров у каждого человека должно быть жилье. Мы будем говорить, какая у нас семья. Один или два родителей. Мы будем также говорить о том, что кто у нас сам какого, кто у нас многонациональный народ. Мы будем говорить о том, что какая у нас правда. Правда о Великой Отечественной войне. Мы это будем говорить. Как нам жить? Собственник только говорит, как нам жить. И еще вот, в завершении, ä, при, сейчас скажу, я, у меня тут, я сейчас покажу, ä, вот она у меня этот как, он, ä, плакат. На, этот, на этом плакате я это как, он, ну, здесь вот за рабочим столом, я ä, выписываю интересные афоризм и все остальное советую кстати между прочим людям тоже вот этим воспользоваться и а, а, а, есть такой афоризм бердяева много в мире негодяев а из приличных я и пушки да спасибо вам большое Раиль, за комментарии также радуюсь тобой пообщаться я тоже. Ну, я думаю, что не прощаюсь. До скорой встречи. Да, очень приятно. Всего да. доброго.